Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья. Поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Большое спасибо за участие в нашем путешествии. У вас токсичная семья, и вы не знаете, что делать? Наличие токсичного члена семьи может быть губительным, потому что семья должна определяться любовью и поддержкой. Это предательство высшего порядка, которое, если его не лечить, будет преследовать человека до конца его жизни. Трудно даже признать, что член семьи токсичен, и лечение нелегко. Хотя мы рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Вот несколько советов, над которыми стоит задуматься, пока вы решаете, что делать. Первое. Установите для себя четкие границы. Мы знаем, что это звучит просто. «Эй, мне нравится это, и мне не нравится то». И вы правы, это действительно кажется простым. Так почему же этот токсичный человек продолжает нарушать эти границы? Это может быть связано с тем, что из-за страха, изнеможения или неосознания того, что это происходит, вы не установили четкие границы. Проблема с токсичными членами семьи не только в том, что они хорошо вас знают, но и в том, что они регулярно используют это знание, чтобы добраться до вас. Они знают, где находятся все тонкие места. Прояснить границы – это все равно, что добавить дополнительные укрепления или построить дом из кирпича, а не из соломы, и заделать все щели. Поэтому вы должны четко определить для себя не только то, каковы ваши границы, но и почему. Дайте им подкрепление. Знайте, что ваш собственный предел является пределом потому что токсичные люди будут неоднократно переступать эту границу. Поэтому вам нужно определить для себя, сколько вы будете терпеть, прежде чем поймете, что пора уходить. Они могут торопить вас, пока цемент еще не застыл как следует. Поэтому не волнуйтесь, что в первые несколько раз у вас ничего не получится. С практикой вы сможете держать себя в руках. Эти границы также помогут напомнить вам, что у вас есть не только необходимость, но и право защищать себя от этих нападок. Это значит, что когда вы обрываете звонок матери, позорящий ваше тело, или блокируете номер брата или сестры, которые постоянно ругаются на вас или унижают вашу жизнь, вы можете понять, что это правильно для вас. С вас достаточно. Второе, Дистанция. Мы имеем в виду либо эмоциональное, либо физическое расстояние поскольку физическое отдаление не всегда реально возможно. Эмоциональное отдаление подразумевает прекращение подарков, которые вы дарили. «Какие подарки?» – спросите вы. Дар вас самих, дар знать о вас что-либо значимое, например, ваши интересы, цели, секреты или воспоминания. Это то, чем вы раньше делились с ними, а они в ответ неоднократно злонамеренно использовали эту информацию, чтобы навредить вам. Они доказали свою недостойность, поэтому вы можете остановить поток. Это нормально сказать, что вы не хотите говорить на какую-то тему или не отвечать на вопрос. Если вам необходимо поговорить с ними, вы можете установить сердечный контакт, также известный, как держать их на расстоянии вытянутой руки. Это когда разговоры и эмоции намеренно поверхностны, приятны и направлены только на них, поскольку токсичные люди обычно все время говорят только о себе. Вы можете напоминать себе, что это делается специально для вашей собственной защиты и здравомыслия. Вы не уступите им. Если это возможно, вы можете иметь низкий контакт, когда вы общаетесь только по большим поводам, например, на свадьбе. Также возможен вариант отсутствия контакта, когда даже низкий контакт становится невыносимым. Не беспокойтесь о том, что если они изменились. Как только токсичные члены семьи поймут, что происходит, они удвоят свои усилия, чтобы влить яд в ваше горло, давая вам понять, что ничего не изменилось. На самом деле они стали еще хуже, чем раньше. Самое важное во всем этом – помнить, что вы не виноваты в том, что они так поступили с вами, несмотря на то, что они кричат вам. Их постоянные оскорбления, несмотря на все ваши попытки успокоить их или поговорить с ними, фактически подталкивают вас к выходу, так что идите к выходу и предоставьте им самим разбираться с исходом. Номер три. Не спорьте и не оправдывайтесь. Вы знаете, как это делается. Прошла блаженная неделя спокойствия от этого снисходительного газового члена семьи. Но потом раздается звонок или письмо по электронной почте. И это что-то, что, кажется, требует разговора. Вы, проявив сострадание, спросите, что происходит, и это вылится в драму и споры. Предупреждение. Возможно, вам захочется дать отпор и предоставить доказательства в свою поддержку. Адмирал Акбар говорит, это ловушка. О, да, он знал, в чем дело. Этот токсичный член семьи заманил вас в инсценированный спор, который, как они знают, вы не сможете выиграть. Их цель – заставить вас чувствовать себя низко, чтобы они могли заявить о своем превосходстве. Сражение нужно выбирать тщательно. Определите, какие аргументы и сражения действительно требуют войны, а какие являются драмой и самодельными псевдочерезвычайными ситуациями. Эти чрезвычайные ситуации ложны и решаемы сами по себе, но они хотят почувствовать силу, кукловодствуя вами, чтобы вы выполняли их приказы. Это нормально – не поддаваться на уговоры. Тогда вы сможете сохранить свою энергию для других вещей, например, для собственной жизни. Номер четыре. Крепко держитесь за себя. Вы должны быть своим собственным якорем и маяком. Сильное, прочное чувство собственного достоинства означает принятие и понимание того, что никто, включая вас самих, не совершенен, и что вы все равно знаете, кто вы есть, несмотря на трудности на этом пути. Мы понимаем, что вы можете испытывать стыд или вину, но знание себя позволяет вам понять, что с этим делать и даже обосновано ли это. Действовали ли вы целенаправленно и осознанно со злым умыслом? Если речь идет о токсичном члене семьи, есть все шансы, что это не так. Нет ничего постыдного или плохого в том, чтобы просто быть самим собой. Вам не нужно одобрение этого токсичного члена семьи. Может быть, не обращайте внимания на все эти хорошо сделанные фильмы о сыновьях. Вам нужно одобрение только от самого себя. Все эти унизительные, подлые вещи, сказанные токсичными людьми, обычно являются проекцией их собственных недостатков, с которыми они недостаточно зрелы или мудры, чтобы справиться. Вместо этого они делают дешевый, трусливый ход и сваливают все на других. Их некомпетентность – не ваша вина и не ваша проблема. Скала, которая есть вы, знает, что не имеет значения, что произошла ошибка. Она не уничтожит вас. Более того, она дает вам знать, где вы можете получить больше знаний. И номер пять. Найдите поддержку. Ни один человек не является островом, и люди лучше работают вместе. Иметь и создавать сеть поддержки, которая будет ловить вас, очень важно, даже необходимо. Это те люди, на которых вы можете опереться, когда попытки вашей токсичной семьи вернуть вас становятся трудными. Поддержка может также исходить от терапевта или программы, а также от новых друзей, которые не имеют никакого отношения к вашей семье. Исцеление и избавление от насилия – это процесс, который требует времени. Будьте снисходительны и терпеливы к себе. Это путешествие заставит вас заглянуть глубоко в свою сущность и более пристально посмотреть на других. Должна произойти ломка, прежде чем вы сможете начать восстановление, и вы знаете, что у вас хватит сил сделать это. Никто, включая вас, не заслуживает жестокого обращения, и вы достойны гораздо большего. Какие еще советы, по вашему мнению, могут быть полезны? Пробуете ли вы на практике какие-либо из советов, о которых мы говорили? Обсуждайте и делитесь в комментариях. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи! Берегите себя!